приветствую всех на моем канале с вами ирина сегодня я буду делать вот такие воздушные цветы из ленты из органзы для работы я взяла ленту с градиентом ширина ее 4 сантиметра градиент слабый вы видите переход от розового к бледно-розовому Для лепестков цветка мне понадобилось 6 отрезков длиной 12 сантиметров. Листики я буду делать из отрезка длиной 10 сантиметров. И мне нужны 2 отрезка. Украшу листики бусинами. Диаметр этих бусин 3 мм. Еще из этих бусин я сделала серединку. Также я использовала большой страз и бусины 4 миллиметра. Вот три штучки розовые. Вы видите, это 4 мм бусины. Задекорирую зажим для волос. Узкой атласной лентой, мне надо 10 сантиметров такой ленты, ширина ее 12 миллиметров. Сам зажим у меня длиной 7,5 сантиметров. Можно немножечко меньше брать для этой работы. Еще нужна зажигалка, нить. конечно же клеевой пистолет и две иглы одну подберите такую чтобы бусины свободно одевались на эту иголку а вторая игла с обычной хлопчатобумажной нитью итак приступим и я сначала сделаю листики складываю отрезок ленты пополам Зажимаю пинцетом по диагонали, внизу у меня, в середине пинцет, а вверху я отступаю от края 2-3 мм. Срезаю и срез оплавляю огнем зажигалки. Разворачиваю и пока не остыл этот срез, Нужно этот листик изогнуть, придать ему нужную форму. Если это не получается сделать, то аккуратно подогреть этот шов и еще раз попытаться сделать. Должно получиться. Срезы обрабатываю огнем. Вот такая форма листика меня устраивает. Теперь я беру иголку с мононитью и сейчас покажу, что я буду делать с концом. Обычно здесь завязываем узелок. Я его не завязываю. Я совмещаю два конца нити, зажимаю их пинцетом и оплавляю огнем. И получается у меня очень маленький, аккуратный узелочек. Здесь я сделала побольше, чтобы было видно на экране а вообще его можно сделать совсем маленькими теперь я ввожу иголочку в самый край отступив от низа один сантиметр и вот здесь я цепляюсь за уже образованную петелечку и затягиваю все нитка моя не выскочит и узелок аккуратный и его практически не видно а теперь я буду брать по три бусинки и пришивать их по краю листика вот так пальцем держу положение бусинок пришиваю Возвращаюсь назад к началу третьей бусины, иголочку ввожу в третью бусинку, протягиваю нить и опять на иголку набираю три бусины. Закрепляю это положение, возвращаюсь третьей бусинки уже этой группы провожу иголку в третью бусину и набираю еще три бусинки и таким образом обшиваю оба края листика Теперь я буду э, зашивать вторую, второй ряд бусин. Те же самые три бусины, но здесь я возвращаюсь к первой бусинке. И теперь вот так ниткой э, нитку кладу между бусинами первого и второго ряда. И как бы обвиваю их. И так двигаюсь к третьей бусине. Здесь я опять иголочку ввожу в третью бусинку и набираю на иголку три бусины. Эта работа кажется однообразной и неинтересной, но зато листики будут выглядеть очень даже привлекательно. Когда я делаю обвив вокруг бусин первого-второго ряда, я ткань листика не прошиваю. Ввожу иголку под бусинами. Теперь вот я дошла до угла и развернулась. И иду вдоль. последнего края. Ну и все. Теперь можно закрепить ниточку. Здесь я срезаю. Мононить оставляю хвостик длинный, и его оплавляю огнем. А теперь сделаем лепесток для цветка. Вы помните, длина этого отрезка 12 сантиметров. Срезы я обрабатываю огнем. Теперь складываю вдвое и еще раз двое. И правый край обминаю пальчиками. Здесь не нужно это делать. У меня получается 2 отметки. Как бы два маркера на этом отрезке. Теперь беру нить с мононитью, то есть иголочку с мононитью и в центре ввожу иглу и закрепляю петелькой. И теперь по центру прошиваю небольшими стежками до противоположной отметки. Вот она. Теперь нужно стянуть это все довольно-таки плотно, но не слишком усердствуя. И теперь я закрепляю ниточку. Здесь тоже обрежу окончики, а оплавлю огнем. получается пока есть вот такая деталь теперь я беру иглу с простой ниткой и буду шить от светлого края прошиваю три стороны отрезка и вот третья сторона Теперь ниточку стягиваю, здесь плотно стягиваю и закрепляю ее. Получается вот такие лепестки, 6 штук. Теперь я эти лепестки буду собирать в ярусы. Как вы заметили, цветок состоит из двух ярусов. В каждом по 3 лепестка. Закрепляю нить. Один ярус готов. И теперь соберу второй. Здесь важно расположить эти лепестки так, чтобы между ними было 120 градусов. Теперь я задекорирую зажим для волос, беру узкую ленту и используя горячий клей приклею ее на зажим. Соберу цветок, наношу клей в центр и лепестки второго яруса ставлю в шахматном порядке, вот так поправляю все лепесточки, чтобы цветок смотрелся симметрично. Теперь можно приклеить серединку здесь клей наносите так, чтобы он не выполз наружу. то есть от края где-то полтора миллиметра нужно отступать. Теперь с обратной стороны я приклею листики. Клей буду наносить прямо на цветок и листики тоже приклеиваю в шахматном порядке. Здесь уже все листики приклеены и приклеен зажим для волос. И вот как это все выглядит уже в готовом виде. Это один вариант цветка из таких лепестков.